Всем привет! Главный герой романтического реалити-шоу «Холостяк-9» Никита Добрынин и его возлюбленная Даша Квиткова рассекретили пол ребенка. В конце января они сообщили, что ждут первенца, а теперь узнали, кто же у них родится. Для этого Никита и Даша устроили гендер-пати, куда пригласили своих близких друзей. Так, на вечеринке стало известно, кто же родится у пары. Итак, это мальчик. Поздравляем Никиту и Дашу, сыночка.